привет друзья с вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я делаю бантик из атласной и люрексовой ленты. Кому интересно оставайтесь со мной для работы я взяла два отрезка атласной ленты длиной 58 сантиметров каждый Ширина этой ленты 5 сантиметров. Нужен отрезок ленты из люрекса, его длина 23 сантиметра а ширина ленты 4 сантиметра. И еще один небольшой отрезок длиной по 11 сантиметров. Бант я буду ставить на зажим для волос. Также его можно поставить на резинку или ободок. Длина моего зажима 57 миллиметров. Нужны булавочки, иголка с ниткой, зажигалка и клеевой пистолет ленту я складываю вдвое изнаночной стороной внутрь срезы совмещаю и оплавляю огнем зажигалки теперь ленту складываю еще раз вдвое И край со сгибом опускаю вниз. Точно так же подготавливаю второй отрезок. И я буду складывать сразу правую и левую петлю банда. Поскольку бант симметричный, поэтому петли нужно сделать в зеркальном отражении. Детали подготовлены. И теперь смотрите. Вот этот горизонтальный сгиб я разверну в вертикальное положение. Это делаю вот таким образом. Обращайте внимание на то, как я держу пальцы. Вот так. Уголочки здесь совпадают. Внизу срезы тоже совпадают. В правой части, вот это расстояние, должно равняться 2 сантиметрам. Теперь тоже сделаю со вторым отрезком. Но этот скип я буду разворачивать правую сторону, вот так, совместила уголочки и срезы. В левой нижней части расстояние тоже два сантиметра. Здесь петля эта раскрывается, так и должно быть, просто я поправлю, чтобы они были одинаково раскрыты. Вот симметричные две детали. Этот бант собирается не так, как все другие банды, нестандартно. Поэтому досмотрите видео до конца и я думаю вам будет интересно. Сейчас я уже прошиваю основание петли. Делаю три стежка и стягиваю нить, но не слишком плотно. Также прошиваю вторую деталь. Вот что получилось. Теперь по правой стороне, вот где у нас сгиб, поднимаемся вверх и от среза верхнего отступаю 3 сантиметра И срезаю ленту на уголок. Срез, конечно же, обработаю огнем, А здесь, с левой стороны, тоже отступаю. три сантиметра отверху. И срезаю угол. Вот что получилось. Теперь я эти детали переворачиваю. И шить буду по обратной стороне. Это важно. Если шить по другому, то с лицевой стороны получатся не такие красивые складочки. Делаю три стежка, а вот здесь уже стягиваю ниточку туго и закрепляю ее. Также прошиваю на второй детали. Возвращаю детали в исходное положение. И вот смотрите, какие красивые симметричные складки получаются вверху. Теперь можно детали склеить. Совмещаю складочки. Даю, клею застыть теперь сгиб справа свободную ленту я буду разворачивать вправо и толкаю теперь вверх и вниз совмещаю с центром подставляю к верхней части середины бантика и приклеиваю туда эту часть. Даю клею застыть. И теперь буду это же делать, только поворачивать влево-вниз и вперед и вверх. можно вернуться в этом месте видео, посмотреть еще раз и все получится. подклеиваю, совмещая складочки. Вот получается все симметрично и красиво. Теперь из люрикса я делаю самый простой, самый обычный бантик. Если вы сомневаетесь, попали ли вы в середину, делайте вот так. Складывайте крылышки бантика и увидите, в центре вы или нет. Теперь этот бантик я приклею к нижней части основного банта, И снизу не надо, чтобы все было симметрично, эти розовые крылышки не опускались, поэтому я их зафиксирую в нужном мне положении. Эта лента очень хорошо горит, поэтому зажигалку я не использую. Для обработки серединки я эту ленту складываю втрое. И буду использовать горячий клей. Лучше зажать этот срез пинцетом, нанести клей и пинцетом же быстро охладить клей. лишнее срезать лента это очень сыпется и клеем нужно обязательно обрабатывать срезы Теперь закрою серединку и приклею зажим. Вот такой бантик получился у меня. И обязательно получится у вас. Я буду рада вашим комментариям, лайкам. Кто не подписался на канал, подписывайтесь. Впереди еще много интересного. С вами была Ирина. До новых встреч!